Вот и первая находочка. Застежка, пряжка маленькая. Такая вот находочка, похоже, пряжка. Потому что здесь крепление. Это сумки, скорее всего. Да. Ребят, смотрите. Иду. Смотрите, что здесь лежит зелененькая. Это монета. Да. Это у нас монетка. Я почти уверен, что это монета. Да, профиль Линкольна это один цент. Тут осталось выяснить, насколько он старый или не старый. Это выяснится уже после чистки. Да, это один цент. Год. Год неизвестен. Здесь с этой стороны тоже ничего не известно. Короче, я вот находочка. После чистки покажу его почищенным. Эта находка супер. Только зашел сюда походить, и сразу же монетка. Надеюсь, может быть, и будет... Будут хорошие находки сегодня. Друзья, три метра отошел еще одна монетка смотрите еще одна полностью зелененькая лежит состояние конечно не читабельно но по крайней мере я могу сказать что это один цент покой неизвестный, я не буду ее сейчас стереть отлично опа смотрите это солдатик процентов солдатик. Да. Только не оловянный, а железный, наверное. Смотрите. Видите очертания? Или индеец какой-нибудь. Классно. Супер. Здесь еще что-то лежит. А, пистолет. А, Класс. Супер, детский пистолет, и он абсолютно целый. Я здесь находил куски обломанные, но целого такого я еще не находил. Класс, ручки целые тоже. Супер. Какая-то зелененькая полностью штука, значит она либо медная, либо бронзовая. Как я обожаю такие находки. Это ложечка. Видите? Супер! Друзья, смотрите. Какая находочка классная. Смотрите, какая штучка красивая. Аккуратненько, видите? Интересно, что это было такое? Медное? С какими-то закрунташистиками было. Интересно. Друзья, очередная зелененькая находка. крышечка с чего-то вот такая вот классная короче смотрите иду вижу что-то лежит вот такое вот поднимаю проворачиваю видите я не знаю что это может это кольцо Похоже, это не кольцо, похоже какая-то прибомбасина чего-то к чему-то. Но все равно прикольно, классно. Пронзает какая-то штучка Смотрите, какая находочка Очень старый нож Круто Смотрите, очередная находочка Красота с камнями. Видите, здесь материя из какого-то или платья или чего-то еще было. Найс, nice. класс. Так, я хочу монеток. Я хочу монеток, пряжек. Где мои монетки? Где мои пряжки? Смотрите. Целый слепок маленьких-маленьких булавок. Вы видите? Класс! Я такое первый раз вижу. Первый раз такое вижу. Смотрите, какие две застежечки. Пряжки Красота Просто красота Друзья, посмотрите, какая Какой предмет, правда, с утерями Но какая Красивая зеленая патина Это просто обалдеть Это просто обалдеть От такой красоты Жалко, что ни такого целенького нет С такой патиной Это было бы просто Просто супер Друзья, смотрите, вот такая вот Зеленая находка Я думаю, что, скорее всего, это э, помада. Одна помада Хотя, может быть, и нет Надо помыть, почистить И посмотрим, что это за вещь У нас какими-то полосками Может оказаться что-то интересным Так Посмотрим, что у нас здесь Есть Есть или не есть Я хочу монетки, я хочу пряжки, ложки, вилки. Где вы? Где вы? Uh -huh. А это что у нас такое? Заостренное. Скорее всего, напильник был когда-то. Да, скорее всего, напильник был. Но интересно. Оказывается, здесь под таким слоем всякой фигни может находиться довольно-таки интересные предметы. Друзья, очередная находочка. Смотрите у нас. Это у нас перстень. Очередной перстень отсюда. Видите? Так. Не знаю, что него. Немножко почистить. Да. Да, да, да, друзья. Это перстень. Класс. Супер. Женский, маленький или детский вообще простенечек, супер, находка, супер, ищем дальше, смотрите какая, вся потемневшая я предполагаю, что возможно это серебро, что оно такое темное, идемте по моему Здесь вот есть вода Вы Далеко не хватит Класс! Вы только посмотрите на это Супер Друзья, не знаю, но похоже это серебряно Такое потемнение может быть на серебре Я, К сожалению, не вижу, что здесь написано Ладно, потом прочитаю, что здесь написано И расскажу про нее Супер Эта находка сделала сегодня мой день Это просто супер ребят смотрите очередная находочка знаете что это это зажигалка это вот такая вот маленькая аккуратненькая зажигалка я так предполагаю либо к помада либо косметике относится супер уау wow. Очередная находочка. Вот такая. Я думаю, что это пудреница. Очередная. Да, скорее всего, это пудреница такая. Классно. Ребята, очередная такая вот находочка. Жалко здесь обломана. Короче. Я даже не знаю, чего это и что это может быть. Но красиво было когда-то. Прикольно. Дерево уже сгнившее. Вот смотрите, такая вот вилочка нашлась. Красота. Красота. Right. Так, друзья, хочу пройтись по черным находкам. Такой вот крючок старинный, такие вот плоскогубцы, древние, и вот такой вот молоточек. Посмотрите, какая прелесть. Обалдеть, классно.